Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы продолжаем рассказывать о новом виде торгов, активы госкорпораций. И сегодня я хочу рассказать вам, в чем отличие этих торгов от торгов по банкротству, от муниципальных торгов и всех остальных видов. Первое – это полное отсутствие конкуренции. Дело в том, что об этих торгах мало кто знает, и поэтому в этих торгах мало кто участвует. По этой причине вы можете приходить смело на новые торги активы госкорпорации и покупать имущество по очень выгодным ценам абсолютно без конкуренции. Второе – это отсутствие конкурсных управляющих. Как вы знаете, в торгах по банкротству лицо, которое продает это имущество, называется конкурсный управляющий. К сожалению, на этих торгах, на торгах по банкротству, не всегда можно получить подробную информацию, записаться на осмотр быстро и удобно. На новых же торгах активы госкорпорации всю информацию предоставляют оперативно, с удовольствием. Вы почувствуете эту разницу, как только начнете работать на активах госкорпорации. Третье – это отсутствие обременений. На новых торгах все имущество, которое продается, абсолютно юридически чистое. На торгах по банкротству или имущество, которое вы покупаете у приставов, связано с наличием задолженности, с должниками, с банкротством. По этой причине часто на торгах по банкротству вы можете встретить обремененное имущество. И после покупки эти обременения вам необходимо снимать. На новых торгах вы этого не встретите. Даже если обременение имеется, вам сразу же об этом сообщат, и вы сможете узнать, что необходимо сделать в короткие сроки, и вам обязательно в этом помогут. И последнее – это наличие ключа для участия в торгах. В таких торгах, как торги по банкротству, ключ просто обязателен. Вам необходимо его приобрести до того, когда вы выходите на торгах. На наших новых торгах «Активы госкорпораций» В 50% случаев ключ вам просто не нужен, вы приходите на торги без ключа, поэтому вы несете меньшие расходы по сравнению с другими торгами. Я надеюсь, что вы поняли разницу с другими торгами, вы поняли, что это здорово, что надо пользоваться этими новыми торгами, пока есть такие приятные условия. Если у вас есть вопросы по новым торгам, пишите их прямо под этим видео, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы мы продолжали писать видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения и всем пока!